Как верно понять смысл крупного неприятного события, которое произошло в коридор затмений? Часть вторая. В первой части я рассказала о первых двух шагах и переходим к третьему. Если есть возможность исправить напрямую то, что вами было сделано 9 циклов назад, исправляйте. Если нет возможности, сделайте что-либо доброе в этой тематике для других людей. Потратьте на это время и ресурс. Делайте это до тех пор, пока не ощутите баланс. И четвертый шаг, самый главный, сделайте взрослые выводы через анализ. 9-летних циклов, осознайте глубже, что ничего не будет спрятано от закона сохранения энергии, от закона кармы или от принципа, что посеешь, что и пожнешь. Это автономный закон нашей матрицы, надо к нему относиться по-взрослому, ответственно, спокойно и уважительно. И всегда проверяйте себя, нет ли в ваших действиях нарушений закона кармы, не вредите ли вы кому-нибудь вашими действиями, нет ли прямого или тонкого насилия от вас в сторону других людей, почаще ставьте себя на место другого человека. А также глубже изучайте законы Вселенной, закон на времени. Легче всего их изучить через верное изучение астрологии Джотиш, с личной обратной связью от учителя по вашему неповторимому гороскопу. Я именно так и обучаю и приглашаю вас на мое обучение. Для знакомства с моим методом я дарю вводную мини-консультацию по вашим кармическим задачам абсолютно безоплатно. Достаточно написать мне волшебные слова. Хочу разбор. И подписывайтесь на мой аккаунт Лидия Шакти. Изучайте больше практик в актуальном затмении.